В спецоперации на Украине участвуют и бойцы Росгвардии из Чечни. Дано и понятно, ведь у чеченцев к украинским националистам свой счет. Украинские нацики еще в 90-е воевали в Чечне на стороне террористов. О том, как это было, Илья Канавин, который и сам в то время работал военкором на той войне. Хай Укра... Украина и Чечня! Воскаляку на геляку. Аллах акбар. Александр Музычка, больше известный по неведомо как появившейся кличке Сашко Билый. Знаменитым стал в Чечне, служил у Басаева. Ему приписывают авторство идеи убивать спящих солдат. Надо только обмануть часового. Подевается, как мы. Подходит. И там насчет водки, насчет сигарет. Сам ножичком пырь часового готов. Завалил. Они потихонечку зашли. Сколько там? 10-15 человек. по пароли всех спящих. Награжден высшим дудаевским орденом честь нации. Тогда в Грозном даже назвали улицу его именем. Улицы Музычка Билова в Грозном, само собой, больше нет. Правда, пока есть улица Дудаева во Львове. Но не будем отвлекаться. У Музычка собственная семейная гордость. Дядьки воевали за Гитлера. Мои дядьки воевали в ООН УПА. Три дядьки погибли. Организация украинских националистов «Украинская повстанческая армия» в Чечне появилась еще в 1993, м до начала боевых действий. Да, мы договорились с Дудаевым об участии украинских добровольцев в Чеченской войне, и потом эта договоренность была реализована. На фото слева его трудно узнать. Здесь он с Гилаевым. Первая чеченская уже в разгаре. Первые украинские националисты попадают в плен. Фамилия этого – Шелудченко. Игра Месяц? Нет. Нет. Стандартно контракт националистов с дудаевцами на полгода. По истечении полный расчет. Дорога домой тайными тропами. И это бывало опаснее боевых столкновений. Некоторые группы приседали нам на хвост, потому что они думали, что можно поживиться. Хотели убить просто. И забрать то, что, скажем так... Ну... «Честно, заработано!» даже, и не, Так и не, не знаешь, смог выдавить из себя настоящий. этих слов. Справедливости ради, деньги для многих нациков не были на первом месте. Возможность убивать русских важнее. Москва – это дом сатаны, и она должна быть сожжена. Пока в моих жилах течет кровь, я буду воевать против коммунистов, жидов и москалей. Отдельная история – белые колготки или черные платки. Женщины-снайперы, как правило, очень молодые. Либо снайпер, у него много ногу раз его, он упал. Ему подбегают двое, чтобы взять его. Эти двое тоже да, так же, же, же, же шелк, шелк, шелк, Щелк, Щелк, щелк. А Поймать их трудно. Редкие кадры. Вот одна из них, Елена из Полтавы. Их вычисляют по следам на руках, по набору и датам виз в загранпаспорте. Да, они здесь были, многие из них были сдержаны, многие уничтожены. А также а, некоторые из них Выехали на территорию своей э, страны. На ОМСО, э, получил здесь боевой опыт, э, выехал на территорию Украины, и они начали продолжать свою эту, террористическую деятельность на территории своего государства. После переворота 2014 им и вовсе уже нечего было стесняться. Они в министерствах, в депутатах, на площадях. Вот. Я Дайте, Это Сашко в кабинете прокурора. А это он сердится на депутатов. Хочешь забрать, попробуйте. А это он на митинге. Мы хотим национально освободительную войну превратить в войну религиозную, в крестовый поход. Крестовый поход Зиги, Аллах Акбар, все в одной куче и в крови. Музычка застрелили в кафе, надев наручники. Похоже на казнь. А эта одесситка Наталья Никифорова, ставшая Аминой Акуевой, тоже успела повоевать в Чечне, несколько раз побывать замужем за полевыми командирами или авторитетными чеченцами, покившими Чечню. Я хорошо очень стреляю метка от природы, но снайпер это не просто меткий стрелок, это нечто совсем другое. Она служила в нацбатах, стала помощником депутата радикала Масичука и настоящей звездой. И ее мнением интересовались, а как надо воевать на Донбассе? Протеррористическая операция против пророссийских сепаратистов уже давно стоило бы начать и в жестком виде ее провести, чтобы не оставить у них никаких сомнений в том, что они тут лишние. Ее, как и музычка, застрелили не в бою, на окраине Киева из засады. На фоне мутной истории, в которой фигурировали лжежурналисты, поддельные паспорта, отмытые и пропавшие почти 3 миллиона долларов из черной кассы Авакова на нужды то ли нацбатов, то ли политики. Именно этот человек мог бы многое прояснить. Утверждаю, что Сергей Коротких был поверенным в деликатных делах Авакова. Но после того, как он оскорбил российских чеченцев, шансов на содержательную беседу с ним немного. Лучшая часть ваша погибла в войне с Путиным и его подобными. Вот. А остальные мне просто неинтересны. Я даже рад, если вы приедете, потому что... Ваши рожи в прицеле очень легко отличить, их не спутаешь со славянскими. Вашим отрезанным бошками будем играть в футбол. Да нет, Сергей, чеченские подразделения не в футбол пришли играть. Вы, вы, куда вы поехать? Никуда мы тут. Давай, я вам дам... Они здесь делом заняты. Нас атаковали, нас на три раза атаковали. Мы, говорили, мы отбили атаку, мы не знали, где мы находились. Вот нашли военную часть недалеко от Киева.